Тогда, родная, если и делить хлеб языка великого, то вот с кем. Гляди, тебя опять пинает бродским коммуникационный инвалид. Скорей на улицу, где ждет тебя Hyundai Solaris, бежевый с водителем Исланом. Ныряй в большой Волоколамский слалом и наблюдай. Ты видела, чиновники, менты, едва заговоришь, уходят в плечи. Ничто не отделяет, кроме речи от темноты. С умницей, с судьбой, Средь узких дев с лирической хворобой. А ты давай-ка без страховки Пробуй прибыть с собой. Отстаивай, завинчивай в умы Свои кавычки, суффиксы, артикли, Там, где к формулировкам Не привыкли длиннее и. Они умеют и азарт, и труд Смешать землю землей в зверином наступившем, Но, как мы говорим, И что мы пишем, не отберут. Словы позеркой, выскочкой, святой, оспариваясь, давай пустые бланки, но в сложности не знаем ни фаланги, ни зубы.